Разоблачаем мифы о партнерском маркетинге. Часть вторая. Сейчас уже слишком поздно, чтобы начать зарабатывать. Нет, вообще нет. Каждый год фирмы выдают все больше денег на партнерский маркетинг, что означает больше возможностей для вебмастеров. Ну что, попробуешь? На нашем канале молит ты найдешь другие видео из этой серии.